Добрый день, меня зовут Светлана, фамилия Шульга, я из города Невиномыска. В сентябре я прошла обучение по курсу Дарьи и Антона, и сейчас плодотворно работаем на поприще недвижимости. Сейчас я вам покажу немножечко наш офис, и дальше расскажу, что происходит, что изменилось и что происходит сейчас в нашей жизни, после того, как мы прошли этот курс обучения. Ребят, вот это наш офис на сегодняшний день. Офис мы этот сняли не так давно. Но уже немножко обжили здесь и плодотворно работаем. Сама я в агентстве недвижимости, вообще в недвижимости работаю уже довольно долго, с 2011 года. Но работала все эти годы на чужого дяди. И только в 2018 году я решилась на этот шаг и ушла в самостоятельное плавание. Уходила в самостоятельное плавание одна, сейчас у меня небольшая, но очень работоспособная команда. Вместе со мной <coughs> <Извиняюсь>. <coughs> они вместе со мной проходили обучение, но проходили как? Я отсматривала семинары, выполняла практические задания и потом уже эту информацию самостоятельно доносила до своих ребят. В команде сейчас у нас более 10 человек, но, скажем так, четко и плодотворно работающих около 6. Количество сделок до курса Дарьи, но колебалось где-то в пределах десятков в месяц. Сейчас мы закрыли год 2019, последние 4 месяца, то есть мы берем стала я вести статистику четкую, более, более четкую статистику уже непосредственно с сентября, когда начала проходить обучение. И вот на конец декабря 2019 года за 4 месяца в агентстве было закрыто 89 сделок. За этот промежуток времени мы, скажем так, с последней позиции по рейтингу Сбербанка... Ну, как сказать, относительно последний. Вот. Мы стали ведущим агентством города. У нас более 70 выдач ипотек прошел за этот период времени. Средний чек по сделке составил около 40 тысяч рублей. То есть... Среднее количество сделок в месяц у нас получилось 22 сделки. Для нашего маленького городка с населением в 130 тысяч населения и диким количеством агентств недвижимости, я считаю, что это очень достойные показатели в плане нашей работы. На данный момент мы являемся официальными партнерами Сбербанка России, Россельхозбанка, Акбарсбанка и ВТБ Банка России. Налаживаем контакты с банком и Уралсибом. Это те банки, которые ну, активно работают на территории нашего города. Специализация наших сотрудников в основном работаем мы на вторичке. Застройщиков в городе по факту нет. Один застройщик это Главстрой наш 26 которые строят ну, небольшое количество домов, но у них очень сильный отдел продаж. Мы сотрудничаем с ними, проводим какие-то сделки, продаем, но так, чтобы массово большой вал объектов именно первички у нас нет. Поэтому мы полностью ушли на рынок вторичного жилья и стараемся плодотворно здесь работать очень много клиентов стало приходить к нам именно уже по рекомендациям, но ну, а теперь что касается непосредственно методов работы, нами был создан сайт, работаем мы не только на территории города, работаем мы и на прилегающих территориях, то есть сельские местности у нас большой объем, тоже довольно, довольно большой объем, объем объектов на территории этих городов ой, прилегающих территорий о, да, вернемся к нашему сайту и реклама. Мы создали сайт, мучилась, создавала сама, вроде запустила на рекламу тоже вот на я сделали все, все, все, но потом пошел такой вал работы, что, честно скажу, ребят, мы это упустили. И сейчас у нас в марте месяце выходит скажем так, на подмену еще один сотрудник, который будет непосредственно заниматься документацией, а я спокойненько сяду и по новой все это буду разрабатывать. У нас в первую неделю было две заявочки с рекламной площадки. Из них отработан был один клиент. Ну а потом уже, как я сказала, работы навалилось слишком много от идеи развивать именно сайт и методы, которые которым обучали нас Антон и Дарья, мы не отказываемся. Будем развиваться именно в этом направлении. Ну а ребята очень плодотворно пользуются их скриптами для работы с клиентами. До скорых встреч! Надеюсь, в следующий раз я вам Оставлю отзыв, в котором будут у нас уже не 89 заявок за 4 месяца, но минимум полтинничек в месяц. Всего доброго. До скорых встреч.